Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Эдуард Бергов, и время интервью. Не устану удивлять вас и ни в коем случае не перестану общаться все с новыми и самыми интересными спикерами на нашей площадке. Сегодняшний наш гость родилась в одной стране и общалась там на своем родном языке. Затем переехала в другую страну, стала общаться на языке, который принят там. С нами она будет говорить на понятном нам языке, а вот преподавать будет еще один. Итак, внимание, у нас в гостях педагог со своим авторским методом преподавания английского языка, эксперт в теме многоязычности и формирования успешной личности, доктор философии, профессор Кульсина Качкенбаева. Кульсина, здравствуйте! Здравствуйте, Глаз. Кульсина. Как так получилось, что вы выбрали такой интересный путь? Следующий вопрос, я хочу сразу же вас искренне поблагодарить, что вы пригласили меня сегодня на интервью. Потому Посмотрим. что тема одна из самых актуальных. Среди всех, которые можно перечислить буквально по пальцам, не определяют, наверное, успех каждого человека сегодня. Это овладение английским языком. Этот путь был, наверное, не случайным, я не знаю, возможно, он был даже где-то спущен мне меня сверху, чтобы я э, обратилась к нему к английскому языку. Но э, как бы причиной было то, что я с детства меча, мечтала стать дипломатом. А мне папа сказал, что если ты хочешь быть дипломатом, ты должна непременно владеть странными языками. Ну и вот тогда я выбрала английский язык. И вот с тех пор с ним дружу, люблю. И, вы знаете, он был действительно вот той мощной визитной карточкой, которая открывал мне двери буквально. Угу. Вот так я оказалась английским языком. Первое образование, которое вы получили, оно педагогическое. То есть вы пошли учиться на преподавателя. Да, оно филологическое, педагогическое образование. Я закончила факультет иностранных языков. Английский язык и французский язык. То есть, по сути, вы знаете даже пять языков. Да. Потрясающе. А вот, да. Кульсина, вопрос в том, а необходимо ли, вот, насколько важно педагогу именно филологическое образование, то есть вот именно глубинное такое? Вы знаете, если преподавать какой-то язык, что филологическое образование просто необходимо. Когда понимаешь, а вообще какова роль языка, как звукового общения в обществе, и насколько это важно. Мы иногда думаем, что мы владеем языком, своим родным языком или тем, которым, на котором привыкли общаться, что это дар Божий или бесплатное наше приложение. На самом деле это был кропотливый, многолетний, наш труд с самого раннего детства, когда мы стали членораздельно произносить звуки, и мы, в принципе, совершенствуем это свое мастерство всю свою жизнь. И не только совершенствуем, мы пользуемся этим, как мощным инструментом общения, передачи информации, выражения своих мыслей и просто самопрезентации. Угу. А, Кульсина, помимо этого у вас еще есть Философское образование. Вот э, какую роль э, оно сыграло в вашей жизни и как вообще, скажем, философия относится к педагогике? Давайте вернемся к вопросу. Э, насколько важно э, философское образование? Да, То есть почему вы стали... Э, как к философии относятся вообще к науке, к преподаванию? Я бы сказала, э, что философия, она вообще проникнула всю нашу жизнь. Не в том, знаете, значении как теория, сложная теория для понимания, а просто это и есть сама жизнь. Ну, я просто повторю банальную истину, что само слово философия означает наука о науках. Если мы не знаем каких-то э, общих законов, по которым выстраиваются отношения между человеком и каким-то сообществом, обществом, природой, э, языком и человеком, то, наверное, очень трудно представить, а зачем мне нужен английский язык и что я с ним могу сделать. Зачем вы стали доктором философии? Я стала доктором философии, наверное, тоже по дому сердца. Мне очень нравилось исследовать общество и человека в этом обществе. И с другой стороны, поскольку я уже упомянула, что я хотела стать дипломатом, стать соответством, конечно же, философия как общественная наука, дисциплина, она очень-очень помогла мне стать соответственным дипломатом. И я много лет преподавала общественно-политические дисциплины, вот в том числе и на английском языке ряды англа, язычников. или, скажем, э, э, университетным обучением, э, и я поняла, что э, без понимания многих вопросов, связанных с философией вообще очень тяжело ориентироваться в жизни, mm -hmm. э, найти точно свое место, э, узнать, как надо правильно общаться э, в сообществе, э, ну и в конце концов вообще как просто даже любить и относиться к природе. Mm -hmm. ну, Философия – это вообще бездонная, интереснейшая и наука, и жизнь. А для филолога, или для того человека, который э, занимается языком, тем более в языка, э, философия, кстати, как нельзя, кстати, помогает. Очень для того, чтобы видеть, как прогрессирует студент как он развивается, где надо ему правильнее, может быть, направить или помочь, или прокорректировать его активность. Но это очень-очень интересно. Я вообще в процессе преподавания английского языка очень много испытываю э, тем или э, каких-то топиков из правослужив. Э, И это очень помогает моим студентам. Вам, по сути, это помогает, скажем, изучить глубину языка. Глубину языка, э, таким образом человек познает э, язык, э, таким образом он овладевает, что он должен сделать самим собой, какие изменения он должен провести в самом себе, в своем сознании, в своем отношении. Важна вот эта, скажем, культура языка, да, которая присутствует, по сути, наверное, любому языку? Да, конечно, безусловно, безусловно, потому что ведь э, любой язык это элемент мировой культуры. И настолько это интересно, что когда какое-то сообщество, какой-то этнос создал свой язык, с того момента, как он язык его формировал, он становится сразу же элементом мировой культуры. И к нему имеет доступ и желание выучить любой человек в любой точке мира. И никто ему не может запретить, и никто не может ему помешать. Главное было бы его желание. То есть как бы язык потом отходит от своего носителя и он приобретает свою собственную жизнь. И этой жизнью можно поделиться с кем угодно, где угодно. Поэтому я не могу сказать, что английский язык это язык англичан. Это достояние мировой культуры вселенной человечества. Точно так, как русский язык, не есть рус... язык. русских людей, а это элемент мировой культуры. То же самое казахский, немецкий и так далее. И это как... очень здорово. М -м, Мульсина, какие есть принципиальные отличия, скажем, вот, между русским и английским языком? Ведь есть однокоренные слова, есть... Да, вы сейчас сказали, вы затронули тему культуры, а вот... Может быть, обращения разные, может быть, у вас есть какие-то примеры, которые вы можете привести. Именно вот принципиальные разницы языков. Ой, я очень благодарю вас за этот вопрос. И я начну, наверное, с главного. В мире вообще-то, знаете, огромное количество языков. Одни утверждают 3 тысячи, другие более 7 языков. Но мне важна сама цифра, а то, что их очень-очень много, тысячи. И э, все эти языки, э, ученые, исследователи, лингвисты, они по их природе, по их э, внутреннему, это внутренней организации и функционированию делят на две группы. Одни языки называют э, аналитическими Я называю их э, немножко по-другому говорю содержать. То есть сами они внутренне выстроены так, что очень легко передают содержание тех мыслей, которые которым мы хотим делиться с помощью языка. Вторые ⁇ это описательные, или я называю так, а на самом деле ученые говорят, что это синтетические языки. Вот, русский язык и славянские языки относятся к синтетическим языкам, когда грамматические конструкции не позволяют... Четко, максимально приближенно к мыслям, которые хотим передать, выразить это э, в словах, то есть словами через язык. И поэтому они требуют всегда уточнения, объяснения, дополнительных вопросов. Английский язык великому счастье является аналитическим языком, потому что он настолько драматическая, сама грамматика, конструкция, особенности этого языка. Формировались таким образом, что максимально точно они передают то, что хочет сказать человек через свою либо устную, либо песненную речь. И знаете, как легко общаться на английском языке? Наверное, не случайно английский язык считает языком международной политики, дипломатии, международной экономики, международного бизнеса, международных финансов, международной науки. Я уже не говорю, что это язык международного туризма. Ну, буквально затрагивает все сферы нашей жизни, а да, вообще общественной жизни, в И только, наверное, его выигрышная позиция в том, что можно точно выразить то, что мы хотим передать друг другу. И сделать это ну, наиболее наверное, удобным образом, когда не требуется дополнительных уточнений, дополнительных вопросов. Но есть языки, которые достаточно описательно, что ли, подходят к тому, чтобы передать что -то мысли друг другу, свою мысль друг другу, и приходится задавать массу вопросов, массу уточняющих вопросов. И это, конечно, вызывает некоторое недопонимание Э, двусмысленность сказанного чаще всего, потому что э, я передаю какую-то информацию, скажем, на и я не веду одно, с одним умыслом, как я говорю, выразила это, а ушитель э, понял так, как он. Если он не уточнит, то он, естественно, остается со своим пониманием. И в результате, когда нужно будет обсудить э, какой-то вопрос, именно на ту тему, о которой беседовали, приходится многозвратного почина. В английском языке такое почти невозможно, потому что там четко, ясно, э, оформлено, о чем мы хотим сказать и что мы хотим сказать. Именно через вот внутреннюю организацию, построение, я бы сказала, функционирование жизни самого, самого языка. И я когда говорю об этом своим студентам, то сразу же их настраиваем на то, что переходя на английский язык в общении человек невольно мыслит уже совершенно по-другому, то есть по другому алгоритму. Mm -hmm. а, общаясь, скажем, на другом языке там был алгоритм мышления. Поэтому. А есть две школы: вот британский, английский, да, и американский. Какому языку учите вы? Я учу британскому английскому, но я должна здесь сразу же сказать, что? А чем тогда они отличаются? Вы знаете, если сказать вот как специалисту мне, то они практически ничем не отличаются. Одна и та же грамматика, один и тот же язык, но разницу, я бы так сказала, что это американский английский, это разнообразный говор э, британского английского. Но он сформировался настолько э, хорошо и компактно, что претендует на какую-то автономность. На самом деле грамматика одна и та же, словарный запас тоже самое, но вслед того, что это разные части света и там другая реальность, э, может словарный запас несколько иной потому что реальная сценария. но, по сути, это один и тот же язык, я абсолютно в этом уверена. И когда я работала, скажем, в Америке в университете, то я не испытывала никаких э, трудностей и никакой разницы, хотя я туда приехала с британским английским, даже он находится, знаете, на очень высоком уровне. Алексей, а можете научить разговаривать на языке без акцента? Тоже замечательный вопрос, вы задали. Спасибо вам большое. Ой, Эдуард, огромное спасибо вам за этот вопрос. Вы мнение, что, в общем-то, говорить без акцента или звучать на хорошем английском языке не обязательно. Это Настолько необязательно, что ну, вроде даже и вредно. Mm -hmm. Но на самом деле, ведь каждый язык отличается друг от друга, вот из этих тысяч языков, только уникальностью своего случайного, Только уникальностью своего случайного. Если говорить о словарном запасе, то такое активное взаимопроникновение языков, взаимообщение народов, оно невольно занимается, то есть языки невольно занимаются э, тем, что э, приобретает дополнительно в свой вокбуляр иностранные слова, и это тоже рядом. Э, поэтому сказать, что словарный запас того ленинного языка уникален, просто, наверное, было бы несправедливо. А что касается грамматики, то она выстраивается по единому шаблону. И если... Э, какие-то нюансы, какие-то особенности. Вот и все. Но отличается только случайное. И если э, задаться, задаться вопросом, в э, а какой момент наступает знакомство любого человека с иностранным языком, что это должно быть? Если я приведу вот такой пример, ну, пяти, скажем, большом городе, многонациональном, и э, слышим разную речь. Какую-то мы идентифицируем, узнаем, то есть свою родную, или на том языке, на котором общается большая часть населения, и можем встретить те языки, которые мы вообще не знаем. И сразу же мы это отмечаем. О, а что же с этим язык? Вы как-то учите другого? Поэтому знакомство, с есть первое знакомство у каждого человека происходит со с его звуками, с его звучанием. Uh -huh. И, конечно же, наш мозг, наши речевые центры, центр слуха, он сразу же э, дает сигнал, это нечто новое. Значит, чтобы ознакомиться с этим новым и овладеть этим новым, я должен прежде всего овладеть его звуками. Uh -huh. И там... задают мне вопрос. Да. Иногда мне задают вопрос, как вы думаете, вот 7 тысяч языков и есть 7 тысяч вариантов произнесения звука, там, скажем, А, увы, да. Увы, да. Даже возьмем, ну, хорошо нам знакомы на русскоязычном пространстве, скажем, русский язык, там, белорусский, э, украинский язык. Мы ведь все очень четко знаем и отличаем на каком из этих языков говорят если более или менее знакомы, но они не похожи. Я уже не думаю там о польском языке, о чешском, о словацком. Они, может быть, болгарском, они тоже относятся к славянской группе языков. Прервались, вы говорили о специфике языков, вы говорили о том, что славянские языки, польский, соответственно, чешские, они имеют вообще другую специфику, а иностранные, скажем, другая группа, да, романская, германская. Но вы говорили просто об этом более простым языком. Mm -hmm. Каждый из них имеет свою специфику. Давайте, чтобы уже не задерживать тогда наших слушателей, потому что они сегодня, наверное, самые терпеливые, задам mm -hmm. еще большой такой вопрос, а потом уже пойдем уже непосредственно по вопросам по курсу. Ваш метод рассчитан на тех, кто не находится в языковой среде. Вот как можно научить? То есть языку, я думаю, научить можно. Но как поддерживать эти знания, не находясь в языковой среде? Как такое возможно? Вы знаете, Эдуард, вот сегодня это абсолютно не проблема. Судя по тому, что сегодня интернет вошел в жизнь почти каждого. Когда мы имеем огромные носители звуковой речи, то мы имеем доступ через интернет буквально ко всему и вся, то отсутствие вот, языковой среды абсолютно ни о чем не говорит на сегодня. Ну и, конечно же, огромное желание самого студента обновить английским языком. Для этого надо прежде всего получить иметь очень хорошего педагога, который сам владеет языком на скурсе, чтобы быть эталоном каким-то для своего студента. Для... Надо им давать ему этот язык на очень хорошем материале, то есть учебном материале, который является настоящим английским, качественным и вполне доступным. Ну и, конечно, для этого нужно и педагогу, и студенту просто быть партнерами, которые имеют единую цель. Uh -huh. и единая цель это из студента формировать англоговорящую личность. Uh -huh. И, конечно же, без вот такого светлого, взаимного партнерства с хорошим учебным материалом. Самыми э, работающими методиками и техниками можно добиться очень хороших результатов. Безошибочно. Курсина, скажите, пожалуйста, а на сколько уроков, даже, наверное, не уроков, а сколько занятий на нашей площадке вы будете проводить? Мы посмотрели и обсудили всю реальную ситуацию и договорились, что э, вот я проведу вводный курс э, из четырех занятий. Mm -hmm. э, и это, э, во время этого вводного курса э, я постараюсь максимально погрузить э, слушателей, так, студент, я вообще их называю студентами, студентов, э, вообще в всего понимание, что такое английский, как э, вот, часть мировой культуры, это раз, э, представить свой метод авторский, э, чтобы э, студент понимал, что он будет делать, как он это будет делать, что, mm. зачем он будет делать, и сколько он занимается и имеет себя вам боговорящую личность. Наравне с русскоговорящей или там, ну, не знаю, браткоговорящий, или... не имеет значения, какой у него ä, родной язык, или несколько родных языков. <у |it|> водная часть, я сказала бы, вводная часть моего основного курса, который я хочу дать всем желающим. Угу. А дата первого урока уже определена? Мы сейчас уточняем, но у меня темы и -те, тем материалы уже давно подпишись. Угу. А какой будет формат уроков? То есть будут домашние задания, будут интерактивы какие-то? Да, безусловно. Будут и домашние задания, и будут практические занятия техники. Некоторым самым интересным техникам я научу для того, чтобы они сумели очень быстро э, натренировать свои органы речи к воспроизведению совершенно нового языка может быть для кого-то. А для кого-то можно будет корректировать то, что мы называем произношением. Э, и, э, конечно же, они даже за эти четыре занятия смогут получить такое целостное представление э, о том, э, что такое овладение английским языком. И самая ключевая тема, э, она заключается в том, что человек должен предварительно себя подготовить к э, этому очень интересному, увлекательному, но и непростому э, занятию. И занятие, которое не может быть разовым, не может быть даже десятиразовым, оно будет сравнительно длительное время, несколько месяцев, в зависимости от того, что хочет студент, чего хочет студент достичь и что он хочет получить в результате. Ну и я думаю, он должен принять окончательное решение, что он готов к обладению английским языком, что требуется от него лично, для того, чтобы он добился успехов. А педагога требовать, он может тоже все то, что он желает, но педагог должен давать себе отчет, отчет и быть очень ответственным, если он идет к тому, чтобы помочь человеку овладеть английским языком, он должен сам этим, конечно же, очень мастерствовать людей. Просто есть такая м, аксиома, что э, любой человек любому другому человеку может передать любую информацию. Абсолютно любую. Понимает он, не понимает, владеет и владеет на том, что есть такая информация, об этом он может поделиться. Но научить владеть этой информацией, э, уметь ею пользоваться и довести его до определенного навыка, то есть свободного владения, каждый человек может ровно так и ровно насколько, насколько он этим знатен сам. И отсюда, конечно, лестная цепочка не Нужно научиться. Да. Кульсина, я выражаю огромную вам благодарность, несмотря на не знаю погоду, несмотря на скорость, соединения, несмотря на все преграды, потому что мы действительно с вами сделали это. И я с вашего позволения еще хочу задать, просто просмотреть чат, который у нас есть на YouTube, потому что там на самом деле огромное количество ваших соотечественников, которые вас поддерживают. И я думаю, что огромное. Я искренне благодарна это интервью могут в дальнейшем, конечно же, пересматривать наши гости и партнеры из Казахстана. Раиса из Моего передает вам огромный привет из Астаны. Далее... Я, надеюсь, правильно буду произносить все имена, потому что они сложноваты. И вот больше всего вопросов у Натальи, но я думаю, что мы на них ответили. То есть в ближайшее время следите за новостями на площадке. Что касается... Так, вот э, самые терпеливые тоже зрители наши, тоже они ждали, э, когда у нас происходи, происходило здесь соединение. Вот э, Асиль написала, что гордимся первым спикером из Казахстана. Успехов вам огромное. И благодарен, Да. Ну и что касается доступа к курсу, да, стоимость, конечно же, будет, то есть какой пакет будет определен на площадке. Наталья, я думаю, что вы все это обязательно получите в ближайшее время. Еще раз, пишут, что еще большой привет вам от Алии. Ну, Алия могла бы еще указать фамилию, потому что я думаю, что Алия в Казахстане не одна, но я думаю, вы понимаете, о каком студенте либо близком человеке идет речь. Ну что ж, друзья. Я думаю, что каждого человека, как написано у нашего спикера в ее визитке, мы приглашаем на этот специальный курс, потому что вот мне формат вот этого всего настолько понравился, потому что Кульсина сказала, беру студенты только тех, кто жаждет овладеть настоящим английским. Так что, друзья, если у вас есть истинное желание, если вы действительно хотите добиться результатов, добро пожаловать к нам. Кульсина, Спасибо еще раз большое вам. Да, я э, всех, всех благодарю, кто пришел сегодня послушать вот наш, нашу с вами беседу. И в заключение, если позволите, я одну фразу скажу. Конечно. А, вы знаете, современный мир, вот 21 век, вот то время, в котором мы ждем, оно э, вот буквально вот, с четырьмя глобальными ведущими проблемами, которые влияют на которые влияет наша расписка. Это первое энергетика, насколько человечество будет обеспечено, каждый из нас. Ну, об этом все мы знаем. Вторая проблема это касается финансового мира. Что же будет с криптовалютой? и, конечно же, ее жизнь, ее судьба уже предопределена. Мы будем Вместе с криптовалютой развивать свою финансовую систему. Это второе. Третье это интернет. Интернет это величайшее благо, и, конечно же, также должен уметь пользоваться. Тебе же тоже во и для всех. И четвертое это английский язык. Объективно стал английский язык он пронизывает буквально всех тех сферах, и, и мы хотим, мы должны с ним дружить, мы должны им владеть и он нам должен оказать огромную, огромную дружбу. Так что я вас приглашаю всех на свой специальный курс и выражаю вам, Большое признательное, что вы все интересуетесь английским языком и, и, и за добрые слова. И вам огромное спасибо, Эдуард, за э, то, что взяли у меня интервью, задали массу замечательных вопросов, я с удовольствием на них ответила. И если я еще на что-то не достаточно сумела ответить, раскрыть, э, то э, я думаю, что во время э, спецкорса, и если дальше у меня желающие продолжить его link, уже в качестве певента, я с удовольствием буду с вами делиться тем, чем я обладаю. Кульсина, еще раз выражаю вам огромную благодарность за вашу мудрость, за вот такую широкую направленность и развитие, наверное, даже, даже те слова, которые вы сказали, еще раз выражают просто восхищение мое перед вами. Спасибо вам большое. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, если вам действительно понравилось это интервью, пожалуйста, вот здесь внизу вы можете либо оставить комментарии, либо нажать лайки на это видео. Ну, а я на этой неделе говорю вам до свидания, потому что мы увидимся уже с вами в ближайший понедельник на нашем лайфе. Ну и, конечно же, следите за нашими новостями, которые появляются на канале. Всего вам самого доброго, друзья. Спасибо и до свидания. Спасибо, до свидания.